Приветствую всех подписчиков и гостей канала Изи Кухня. Изи значит легко, поэтому я представляю вам легкий салат с говядиной и шампиньонами. Для этого нам понадобится вареная говядина, вареная морковь, грибы-шампиньоны, тоже вареные, болгарский перец, зелень петрушки. Майонез, соль и перец черный молотый. Начнем нарезать с болгарского перца, чтобы в дальнейшем задать размер нарезок остальных продуктов. Нарезаем средними ломтиками. За основу мы взяли размер нарезки болгарского перца, поэтому говядину нарезаем примерно такого же размера. И шампиньоны нарезаем небольшими ломтиками. Далее нарезаем вареную морковь. В качестве зелени используется петрушка, мелко нарезаем ее. Добавляем соль и черный перец по вкусу. Итак, дошли до заправки. В этом примере мы используем только майонез. Но можете добавить и сметану. Так тоже будет вкусно. Перемешиваем, и наш салат готов. Согласитесь, это было легко, но поверьте мне, это еще очень вкусно. Вот и все. Салат из говядины и шампиньонов готов. Можно подавать на стол и порадовать своих гостей. Приятного аппетита! С вами был канал Изи Кухня. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо, пока!